Ну что, что мне нравится, что мы идем по графику. А раз идем по графику, у нас сейчас останется время на общение. Спасибо за эти самые <coughs> записочки, заказы. Они будут выполнены. Тот человек, который сейчас уходит туда влево, потом вернется за кинокамеру. Юрий Алексеевич, ты... Юрий Алексеевич, вот который мне сейчас дает инструкции. Кстати, боевой морской офицер. Служил на кораблях. Родился в Севастополе. И скоро после нашего концерта уезжает в Севастополь. Вот. Но он успеет. Чего у тебя, Наташенька? Давай. Он успеет это дело, я знаю, он всегда это быстро делает, может даже сегодня ночью или завтра. Это будет все, что мы исполняем, будет выложено в Ютубе. Знаете, как искать в Ютубе? Я не знаю. но примерно набрать там Виктора Уштакова «Гнездо глухаря» и там это, дату. Да. Вот, если там не найдется, то ищите, наберите просто в поисковике Виктор Верстаков. И там какой-то мой сайт, там там тоже будет. Давайте проводим человека в Севастополе. Моей песни. Я очень много тоже. Я там не родился, в отличие от Юрия Алексеевича. Но для меня это было очень много значило. Я был там в детстве, когда был в Артеке и прочее там, да. Ну, это детали уже там. Ну, могу сказать коротко. Был такой лидер Коммунистической партии Италии Пальмира Тольятти. И он взял и умер у нас прямо в Артеке, когда он... Как раз была моя смена, где я там был. Да. А, но он не сразу умер, а он сначала там у него был какой-то удар и прочее. Значит, и нас всех из Артека выгнали. И нас возили по всему Крыму. Да, знаешь, лишь бы мы не мешали там, человеку болеть. Вот. И тогда я впервые попал в Севастополь. Потом много раз был там, ходил с боевыми кораблями оттуда и за границей, и, да, и прочее. Делал фильм про Севастополь по центральному телевидению. Песня называется «Останься в живых в Севастополе». Под Истинью шепот глубокой зеленой воды. Еще далеко Севастополь на нашей последней беды. Еще инкерманские тропы полынью не все заросли. Еще ты стоишь Севастополь на краешке русской земли. Еще инкерманские тропы Полыю, не все заросли Еще ты стоишь, Севастополь На краешке русской земли Над Азией, над Европой Холодные льются дожди Останься со мной, Севастополь Пожалуйста, не уходи Пусть слышен отчаянный Листвы на осеннем ветру Останься в живых, Севастополь Иначе я тоже умру Пусть начальный отчаянный Листвы на осеннем ветру Останься в живых, севастопа Иначе я тоже умру сейчас, конечно, как-то глупо петь эти старые такие ноющие песни. Я думаю, но ну, из-за того, что мы пели вот эти песни, я в том числе там, и не только, я ансамбли пели, кстати, вот эту песню тоже пели, но так, в более бодром... Я думаю, вот из-за того, допелись да, в конце концов, вернулись. Так, то, что было в заявках, и то, что совпадает с тем, что я записал примерно. Кратчайший курс новейшей истории Афганистана. Надо пояснить, что это писалось очень давно, когда еще шла Афганская война, когда многое было непонятно. Она описывается вообще из двух частей. Одна написана при жизни Брежнева. Он здесь упоминается под кодовым именем Тот, кто нынче выше всех. А вторую часть я дописывал уже после того, как Брежнев умер. Но вот сейчас прошло много времени, и я читаю уже много литературы, так сказать, научной, научной, и вижу, что все я правильно написал. Безусловно, дали манху мы десяток лет назад, Называя Захершаха и высочество, и брат. Мы ему завод плотину, мы даем ему угля, Да, любили мы скотину Захершаха короля. До зубов вооружили, утопили его хорон, А вообще неплохо жили с этим самым Захером. И целуя с господами тот, кто нынче выше всех, Заложил кирпич-фундамент под кабульский политех. Но история, как средство, по кирпича. Где Захир, где королевство, только камень и Ильича. Началась другая эра, там, конечно, а не тут. Мы приветствуем премьера по фамилии Да.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 Книги пишет грамотей Из козлы, как из кармана Много хапнул на детей И партийные разлады Непутёво примерял Расстрелял, кого не надо Кого надо, не стрелял Мы и идейно с ним дружили Но готовили полки А вообще неплохо жили С Нуром-Муром тараки Дали орден, дали займы И командовал сквозь смех Вира, нурмол или Майна, тот, кто нынче выше всем. Но кроме СССРа был у Нура друг один Мы приветствуем премьера по фамилии Амин Задушил подлец подушка своего лучшего дружка И зарыл тарачью тушку средь афганского песка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 в общем, жили мы неплохо, не самином до конца Расстреляв его со вздохом, посереть его дворца Сразу радио врубили, мол, земля Про тебя мы не забыли, на бобра как армалян.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 Но задумались слегка, может быть без Леонида здесь не нужно бобрака. Долго думали однако во все стороны поля, за боброва, за бобрака, за колюху кармаля. Да к тому же пересменка началась в родной земле, то Андропов, то Черненко, то Пятно сидит в Кремле.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 Правда, в университете он учился на врача, И людей на белом свете часто резал с горяча, Возглавляя орган хада, Это их не комитет, В общем, все, кого там надо, Да-да-да-да-да-да-да-да, э -э -э, кто очень кого-то порезал там. Да. В остальном, нормальные малые мы с ним многое смогли, Но в Кремле бедно восстало до свидания, надо жить. Потоварили а чекушки и авгашки, кто имел, В Харатоне или в кушке, оказавшись неудел. В общем, вышли из афгана, Коль приказ дурацкий дан, Мол, зачем другие страны дома будет вам афган?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 ситуации одни из самых героических людей в Афганистане это были наши военные советники потому что одно дело воевать среди своих войск все-таки думаешь там свои помогут да а одно дело другое дело э -э -э среди вот, э -э чужих людей там кстати, вот я не хотел рассказывать, но я, по-моему, уже рассказывал. Я слетал в Сирию посмотреть, что, что там за балаган творится. Там. Ну, действительно, балаган, то, что касается хмеймина, там, вся эта, эта самовиация, это все. Но я летел туда с военными советниками, и в несуществующую сирийскую армию летят наши полковники. И они понимают, что летят туда, скорее всего, умирать. Пока из них, с кем я летел, по-моему, только один погиб, но, возможно, уже и больше. Песня про военного советника Виктор Дмитриевич Жуков. Он сегодня у нас присутствует. Виктор Дмитриевич, не помнишь, как эта песня начинается? Да, был такой уже, он уже вернулся из Афганистана И поменял место службы, его из Москвы сослали в Питер и Вот мы его провожали, и я написал песню специально Он сядет на поезд хороший, уедет служить в Ленинград Он хочет не думать о прошлом, как года четыре назад Не спит от колесного стука, хоть и на ночь попил мне чайку в окошко уставился жуком Советник в афганском полку Он помнит, он помнит ту дату, Когда в роковом декабре полку взбунтовались солдаты И ждали его во дворе И вышел военный советник Небрежно ремень перебял А там под ремнем Пистолетик, девятый патрон для себя Глаза опускали сарбазы И пятились по одному. Советник страшнее приказа Они подчинились ему Своим пистолетиком малым Сарбазов погнал он вперед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 Виктор Дмитриевич, может, не будешь спать? Витя, да. Скажи нам пару слов. да. Я не буду рассказывать все, потому что это будет слишком страшно. Но вот этот человек испытал все. Дорогие друзья, ну я хотел не о себе сказать. Вы знаете, в этом клубе я уже не первый раз. Вот И Виктор Глебович Верстаков... Вот, и другие барды здесь исполняют свои песни. Исполняют они это, делают от души. Вот, вы знаете, и они в нас, у нас тех, кто что-то видел, кого-то убивал, врагов, конечно, воспитывают нормальные человеческие чувства, тепло, доброту, вот, любовь к людям. Это то, что нас, людей, отличает от скотов. Извините за грубое выражение. И поэтому дай Бог, что есть такие люди, которые поют песни такие, вот, заставляют нас вспоминать прошлое, именно заставляют, будоражит в, на, в нас, в наших душах, то, что происходит сегодня, и как-то делают такие черты, напоминания о том, что, наверное, что-то будет в будущем и хорошо. Дай Бог нашим песенникам и, в первую очередь Виктору Глебовичу за то, что он есть, за то, что он пишет песни, за то, что он писал прозу. Кстати, он об афганцах много написал. Витя, дай Бог тебе здоровья. Держись, брат. тебя слишком хороший слух. <звучит> Ладно. Ну, мы так договорились, что на скидку то, что закажут. Сейчас вспомнили Хабарова. Да, как раз. Они друзья с Виктором Дмитриевичем Жуковым. Это есть, знаете, есть десантники. Герои Советского Союза, и они молодцы, хотя, может быть, и не все, потому что были разнарядки, что нужно вот такого-то Вот. А есть люди, которым не дали герою Советского Союза, но в десанте они считаются героями, в том числе и Леонид Васильевич Хабаров, который, кстати, еще до сих пор сидит под условным сроком, хотя его отпустили домой, но без права там выезжать куда-то за попытку государственного переворота никакой попытки естественно не было да но у него обнаружили дома м -м, ампулу с промидором промидол такой есть но афганцы это знают это безболивающие средства, вот, ну и еще кое-что там по мелочам м -м -м. Я сейчас никого ничего не оправдываю, никого ничего не ругаю. Его тюрьмы уже выпустили, он уже там не сидит. Но что-то все равно здесь у нас не чисто Короче говоря, сейчас любимая песня Хабарова там. Если я смогу ее вспомнить, я сегодня к ней не готовился. Называется последний поход. Разорван погон. Под автоматом. И стерлась тельняшка на левой груди, где сердце колотится. Не во всем, что за нами и что впереди. Прошли по ущелью, спустились в долину, поднялись оттуда на горы Бед, в бою разделившись На две половины Оставшихся здесь И оставивших свет Пошли по хребту По горящему склону Фронтальной атакою Взяв перевал И снова Господь Перестроил колонну Из двух одного в небеса отозвал. Пошли с перевала по тропам овечьим, По минным ловушкам под скрестным огнем, Внезапно сверкавшим сиянием вечным ребятам, с которыми рядом идем. Спустились по тропам на горная плата, Легко нам загадывать, нечет и чет. Один из нас в небо взметнется крылатом, Другого навеки земля Чёт. Разорван погон под ремнем автоматом И стёрлась тельняшка на левой груди А сердце колотится невиновато Во всем, что за нами и что впереди. порадовать моих однокашников э -э, песня которая э -э, тоже была еще давно написана э -э, песня про то как можно победить в ядерной войне тогда были модные песни песни протеста так сказать, против ядерной войны и прочее там это, это но одновременно как можно увидеть я в ней использовал э -э, считал Считалку из книжки про Незнайку. «Эни бени рест винтер финтер жест, Эни бени рябот винтер финтер жаба». Прочитайте, кстати, про Незнайку очень интересно. Есть даже легенда, что, по крайней мере, по внешности он списан с меня. Что художник, да, по-моему, да, Но он это самое носил меня на руках и говорил, что я нарисую Незнайку таким же ушастым, как вот это самое. Мы собрались на пельмени Мозговой армейский трест Эни-бени, эни-бени, эни-бени-рест Все разведчики из интер повскакали с мест Что решим мы твинтер-финтер, твинтер-финтер-жест А с Лубянки едут танки, эни-бени-фыр Вы, мол, тише, чтоб загранки думали про мир вот мы съели, вот мы съели, Выпили в присест, Эй, не бей, не окосели, Твинтер-финтер-жест. Мы сейчас еще по разу, Эй, не бей, не ух, И крылатые заразы, Твинтер-финтер-бух.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 Вот как можно они э, вывести мир из тьмы, Если сядут за пельмени светлые умы. Из заявок была... <клес> Я просто боюсь, что у меня голос сядет. Я сейчас ее попытаюсь петь. Это называется «Афганские гарнизоны». Это, конечно, не все афганские гарнизоны, Но те, про которые немного что то знали, Было ли С ташкентской пересылкою Последнюю бутылкою просились И Айдан воздушным сообщением Другое измерение в другие города. Кабу, Кабу, Тереса в год, До, до руляма, где чуть от скуки штаб сороковой Аэродром, небесный дгром Камдив и прапорщик с ведром Жил лалабад, волшебный сад Меж двух бригад, что над рекой Хранят свой собственный покой Спим на часах с бычком в усах Вертолетный полк витает в небесах Кундуз, кундус, не хватит мус Чтобы поэта вдохновить Тебя прекрасным объявить Зимой мороз, весной понос И круглый год жить или не жить Один вопрос кулихум Риму Умри, но вечно глина под ногой, и вечно мина под другой И каждый час пугает нас, Рванувшись, дуру нас, кладаг запас, газни, газни, кругом огни, Бьют пешика издалека. И миномёт из бугорка Бери за умом, Гони ханумом, Без темноты Она не стоит этих сум, Гордес, гордес, Пыли до небес, Качают духи головой Перед бригадой штурмовой, Мол, за рубли в такую мы сами духи продохнуть бы не смогли И Конандагарну сплошную гарму, На черной площади броня, Горит среди ночи среди дня но за углом, А аэродромом, где нас не взять, где ждет нас праздник.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 вот сижу над рекою Москвой На гитаре походной принчу Я с войны возвратился живой Я войну вспоминать не хочу Остывает ухо в котелке Не во фляге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 я пою, в отличие от моего любимого Игоря Мороза, я его действительно очень люблю, считаю, что это основоположник афганской серьезной песни, потому что до этого был Юра Кирсанов, которого не меньше люблю, но он дал как бы дух Афганистана, Морозов дал смысл там, да. А я как-то так это самое между ними болтаюсь. Вот. Но сейчас вспоминаю, да, про спон. Игорек... Я его все, когда это, здесь присутствую на выступлениях, я обычно отчасти напиваюсь и начинаю кричать, чтобы он пел свои песни, так называемую классику, так сказать. А ему хочется там вообще так широко. И он часто поет чужие песни. Вот я все, что пою сегодня, это все мои песни. Но вот это одна песня, которую я написал не один, а вместе с своим братом. Старший брат, он у меня тоже поэт, член соц. писателей, Печатается под псевдонимом Владимир Урусов зачем-то взял псевдоним. Ну, ладно, это. Ну вот я ему как-то однажды пожаловался, как старшему брату. Говорю, Вовка, ну что такое? Вот сколько я песен написал. Не могу вот написать такую песню, которая вообще всю бы военную службу взяла бы там, как бы, обнимала и описывала. И мы решили с ним вместе написать. И вот что получилось. защитного цвета Пред Родиной вечно в долгу Могу покорить всю планету, А выпить в строю не могу. Заряд в заряднике, Снаряд в снаряднике, Штыки в штакетнике, Патрон в стволе. Судьба фатальная, Смерть моментальная, Душа в отдушине, а я в земле Защитник великой державы Я мир на земле берегу Стреляю налево-направо А выпить в строю не могу Заряд в заряднике, снаряд в снаряднике Штыки в штакетнике, патрон в стволе Судьба фатальная, смертно ментальная, Душа в отдушене, а я в земле, заряд в снаряд в снаряднике, штыки в штакетнике, патронство лет. Судьба фатальная, смертно ментальная, Душа в отдушене, а я в земле. Но это, наверное, от, от моих семинаристов поступила заявка. Здесь девчонки из Твери, молодые, красивые. А когда мы с ними встречались, они были еще моложе, хотя и менее красивые. С годами женщина что улучшаются. вот. И они заказали, наверное, не, может, не они, да? Вика, не ты? Воля, не ты? Называется «Песня преподавателя литературного института». И как же начинается? А не помню, как начинается? О, Света, ты все помнишь? А, это я заказал, да? А я на них согрел. В эту осень. Боже, ты знаешь, это как-то очень трудно после военных на, на литературную. Я, может, потом успею. Что-то... Да. ¿Qué, qué там? <с iba> <с iba> <с iba> Ну, это не моя песня, надеюсь, нет? Да, да, да, да. <смех> <смех> ладно Совсем не <смех> Вот э, провожали мы в Афганистан, такого Тимура Гайдара. Хочу, чтобы вспомнили. Все помнят этого. Ну да, я с ним вместе, рос, там, это он был чуть помладше там. Балбес, болезненный парень, женился на Машке Стругацкой, дурак, рано умер. Егор Хайдар, да. И вот сейчас все там, Егор Гайдар, да это, в общем-то, был никто. Это был болезненный мальчик такой, это самое. И достаточно безвольно, это была кукла, игрушка. А вот отец у него, Тимур Гайдар, помните Тимурову команду, да? Десять лет Тимур Гайдар был моим начальником. Это было в очень интересное время. И вот я уже дважды был в Афганистане, а он еще туда не ездил. И потом, значит, он поехал. Говорит, Витя, напиши песню, чтобы мне хотелось вернуться живым там. Да, да, да, да. Я написал песню. Сейчас я ее спою.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 не за свою эндоеба вся эта странная толпа надо не пять раз творить намаз. Но были слухи, что у кармаля бабрака есть кто-то преданный в Цыка, Один мулайский шлака, и две старухи, уехал в Афганистан. А там Калым, а там Коран, там не гуляй по вечерам, там феодалиным. Там разговор ведут, чуть свет, то пулемет, то пистолет, А у него оружия нет, он шеф лояльный. У него шеф за а там война идет к тому же, Плюс девальвация и прочие напасти. Но не в беда, не в первый раз, за рубежами шеф у нас, А двадцать дней пройдут, как час, и снова здрасте. трудно удержаться, бывший и первый наш госпиталь в Кабуле был в шахских конюшнях, ну, шах или король, у них примерно это синонимы были, песня называется «Королевских конюшнях». В королевских конюшнях метро нет для коня, медсестра раскладушка, Несла для меня Очень трудно голубким В коридоре где сплошь В стыкобрубкам к обрубку Полегла молодежь вертолетчик без правых, Миномётчик без двух На повязках, кровах Ничего, кроме мух Отыскала местечко В самом дальнем углу Где десантник Навечно задремал на полу не сели, не долагу, положили меня Я отсюда не шаг, я спокойнее коня Ведь от ног до бакушки весь я гипсовым стал Мне не надо в подушке, разве что ведь не стал Медсестра, медсестричка, что ж ты слезоньки льешь Как же ты без привычки здесь в конюшнях живешь В королевских конюшнях в госпитальном чуду в наркотичном, спиртушном, матершинном приду. Если чудо случится, если снова срастусь, дай свой адрес, сестрица, может быть пригожусь. Наколь не воскресну, все равно хоть часов проживу на чудесной погляде фадрецом. В королевских конюшнях метра нет для коня, Медсестра мою душу унесла от меня. тонкий музыкальный слух, тут можешь пойти покурить. Заявка была, я подозреваю, что это от кого-то из наших родственников. Дело в том, что почти в эти дни, три года назад, я потерял жену. Сегодня присутствуют ее младшие сестры здесь. Думаю, что они заказали, но, девчонка и без этого я здесь эту песню пел, но я ее с удовольствием повторю. Называется «Платформа, серп и молот». А также платформа, серп молот, кто знает, это по курской дороге от курского зала, это бывшая застава Илича. И кровь уже не горяча, и дух уже не молод, и вдруг застава Ильича Платформа серп и молот, Случайным ветром занесло служебная забота, Быть может, веяние крыло устало от полета. Стучу ладонью о а кулак, в неизъяснимо мража, Куда лечу, не за намока, Не оглянувшись даже На низко низкий павильон С обитой жестью печкой, Пускай не сохранился он, Я укажу местечко. А как звенели провода Над павильоном этим, Как мы гадали в те года, Кого на даче встретим, Прощай заставой леча в последней электричке Плечом касаемся плеча, краснее снег В ту зиму лютую никто не наезжал на дачу Моя жене, твое пальто, простыночки в придачу Не засыпали ни на час, еще не веря в руды, Что впереди весна у нас, что лето на подходе Зачем ладонью, оголак а стучу, что станет силы? И кровь уже не горячая, и дух уже не молот, И все же заставой леча платформа сел и мол. Я и так не успею заявки так-то. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Но мне чего больше терять, это я спою. Были когда-то ему офицеры, да? Это очень сложно. Да. Ну, спроси пустыню Я обычно не люблю петь, потому что <смех> я считаю, что Михаил Муромов написал гораздо лучше, чем у меня. Но раз люди просят... Как это начинается? -то? Как? Как? Опять, жар. Опять жар. Ну, поп Попробую вспомнить, но не гарантирую. Опять жар. Ну, вот просто иногда это бардовские варианты, да, а кто-то на него пишет, так сказать, композиторские варианты. И мне тот вариант больше нравится Ну ну ладно, ну, ну попробуй Опять жара, за шестьдесят Пески взметнулись и висят И лезет в бронетранспортер Как полыхающий костер Выхватывай из огня Мои комплект шестого дня А сколько их еще? Спроси пустыню Прошла минута Нет, ребята, при всем уважении Меня сбивает это он, кстати, меня потрясает, это вот «Яблоки на снегу» хреновая песня, а без конца, так сказать, она звучит, да? А вот «Спроси пустыню», он отличную песню написал Миша Муром, да? Она не звучит. То есть кто-то нас до сих пор не любит, раз не ставит этот самый. Мы на одном Афганистане зацикали. А, тоже в серии пел, но там ребята запуганные, кстати. Да, чтобы мы это знали. Все это все хорошо, понимаешь. Но все это очень какая-то калька из американских фильмов. То есть вот решили сделать, как в Америке там. Вот такую же там авиабазу, там все такие же там а ребята запуганные, вот с ними начинаешь говорить, они говорят, а можно отойдем в сторону? Я говорю, давай отойдем. А может, говорит, отойдем от, от столба? Я говорю, а что от столба? Говорит, да здесь все прослушать, говорит, от чтобы вот так вот открывать. В том числе вот с песнями там ребята не знают там как как типа реагирует там потом потихоньку подходит а вы еще петь будете а вы можете так нам спеть там солдатам что вот этот типа, не слушали ну, ну, дожили в афгане вообще ничего не боялись умирать так умирать ну, типа, ну, ну ладно это не к тому. я не против сирии это хорошо хотя в принципе чем мы там добились мы этот ИГИЛ перегнали в Афганистан нам это лучше из Афганистана этот ИГИЛ, он гораздо легче придет к нам. Поэтому тут тоже очень много. -то. Конечно, я понимаю, там это нефтяные вопросы, еще прочее там. Да. Вот. И, не, не тех людей герои мы делали, да. Ну, дали герою России, ну, парня сбили на самолете ракеты. Да. Ну, ладно там. Ну, это совсем бывает. Тут мы сейчас сидим и бац, не дай бог. И что, нам всем давать героям Советского Союза, что ли? а вертолетчики которых их спасали один вертолет сбили ими 8 да. а второй которых действительно реально всех их спас он забрал экипаж сбитого вертолета забрал вот этого второго летчика, да. еще забрал ребят спецназа которые высадились из того вертолета потом когда он прилетел в этот Хменин долбанный там да и сел там это и к нему боялись подходить несколько дней, потому что э, очень сильно пахло керосином. Он был весь пробит, все движки. Я что-то не слышал, чтобы вот этим летчикам из того ми восьмого, который, в общем-то, истинный герои, дали герою. Песня называется "Куплета капитана из Чечни». Вот и служебный рост на погонах восемь звезд, Хожу все годы в командирах взвода, Я меня округа бил условного врага, Но с годами чаще враг был настоящий. Я в обходе был, в Приднестровье моего, Я верхом на танке ездил под Таганке. Я стоял на рубеже, спал со овшами в блиндаже, Я копал окопы посреди Европы. Годовая ордена, удивленная страна, Умный, мол, ворует, а дурак воюет. Я не робок и не сла, я отнюдь не против баб, но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 Время мы с вами за расходы, но ну, давайте еще пару песен. оставим до 19 ноября. 19 совпадает как раз будет суббота. Вот, да. Это самое. Да. И давайте думать, да, широко отметим этот день. Но мы будем петь и военные, и ракеты так дальше. -то Хочется и заявки, и все там... Ну, попытаюсь сейчас спеть, но вряд ли удастся. В эту осень, бам, я лето Нет? Сейчас, Мне самое интересно. В эту осень, бам... Это называется песня преподавателя литературного института. Осень, бабье, лето Перепутал я с мужским И зачем сдалось мне это? Для чего я стал таким? Перед юною девицей Я дрожу, как и на ведру, Дайте огненной водице А не то совсем умру Я гуляю по бульварам Я года свои топчу я опять хочу быть старым, разлюбить ее хочу осенью заразу Из ее весенних глаз. Ладно, младше бы в два раза, Но зачем мне третий раз? Я люблю преподавание, но не мыслила таком, Обучаю целаю и владению языком. Опять хохочет и мороженое ест И любви учиться хочет посреди публичных мест В общем, дура молодая, я не молод, но влюблён Потому и пропадаю с потеплением времен, но скорости Морозы, окончательно приду, и меня охватит проза Мой литературный труд Дверь в охмотьях дерматина Я захлопну до весны И начну смотреть картины прозаические сны Мне бы лишь остановиться Позабыть, что я знаком С этой огненной деви. Овладевший языком Ну и вот последняя песня по заказу Но я бы ее спел века последняя да. Это мои семинаристки, значит, еще помню. А мы ее разве пели? Где, в Гусь-Хрусталин был семинар, да? Песня посвящена Вадиму Венемичу Кожану, Валерьяновичу Кожану, Вадиму Валерьяновичу Кожану. Каждое выступление я хочу заканчивать этой фамилией. Он умер. Сколько уже прошло? Лет 10 назад? Больше 15. Да, 15. Вот, если вы увидите книжку, они сейчас печатают, где написано «Вадим Кожанов», покупайте, потому что там вся история от древности и до современной, и... История, философия и прочее. Ему вот эта песня очень нравилась а Мне нравится ее петь, чтобы вспоминать От боя до боя недолго Ни коротко лишь бы не вспять А что терять, кроме духа Нам нечего больше терять А что терять,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 На мне еще больше дверья. Спасибо. У нас еще осталось время выпить, пообщаться.